Явление прямолинейного распространения света широко используется на практике. Оно позволяет устанавливать прямолинейные границы участков на поверхности земли, прокладывать линии железных дорог, взлетные полосы на аэродромах и так далее. Если поставить шесты так, чтобы глядя на крайний из них остальные не были видны и соединить линии основания шестов, то эта линия будет прямая.